Всем привет! Меня зовут Алексей. Хочу пару слов сказать по поводу коктейля TNT. Вы знаете, у многих людей ощущение, что коктейли вообще в целом, какие-то питательные смеси, которые делаются там на молоке или на воде, обязательно должны содержать какое-то там количество белка или что-то еще. Но, во-первых, коктейль может быть для разных целей. Не обязательно там белком напитать мышцы да, после тренировки. И не обязательно ребенка кормить в кафе каким-то молочным сладким. Да? То есть коктейль может нести и другие функции. Есть, в частности, коктейль TNT – это минеральный, витаминный и травяной комплекс именно для иммунитета. То есть, это совершенно другой продукт, не имеющий в себе как бы, белковой ценности. Да, он вкусный. Действительно, если делать его с молоком, вкус талого мороженого получается. Очень приятный вкус. Вот, одна порция коктейля заменяет 11 килограмм фруктов и овощей. То есть, такая прям яркая-яркая такая доза витаминов и микроэлементов. И хочу сказать, что без каких-то стимуляторов, без кофеина содержащих, без гуараны, то есть то, что можно детям, кстати, это очень важно. Но взрослые замечают такую вещь, особенно кто постарше. Если вечером, там, после шести выпить, коктейль даже на молоке или на воде не суть важно. А потом может не хотеться спать до часу ночи, потому что энергии прибавилось столько, сколько, может быть, не было за много лет, потому что такую порцию витаминов, которые реально усвоились, она прям, прям круто работает. Поэтому Если хотите чувствовать себя более бодро, поднять свой иммунитет, особенно во время, когда, скажем так, вирусы какие-то там и так, далее, и так далее, подкормите себя коктейлем ТНТ и своих деток. Это будет очень хороший подарок для их и своего иммунитета. До встречи!